Всем здарова, с вами Гидр, 94, и сегодня у нас реакция на переозвучку Дружко Шоу. Козырного дня, дорогие друзья! Сегодня мы с вами делаем ролик на тему... Что, что, что происходит? Что произошло? Где? Ага! -а -а. Что вам нужно? Вы кто? А, я ничего не понимаю. Говорите по-человечески. Мы не пришельцы, нам нужны изымательные руки. Ага, в а, таком случае, не тратите свое время, ребятки. Потому что футболочку свою я вам не отдам. Ну а пока я буду отбиваться от пришельцев, смотрите мой новый ролик с переозвучкой Дружко Шоу. Приятного просмотра. Десять лет назад я вел передачу о неведомой гребаной херне. Все забыли, а потом вспомнили. Почему по такому случаю мне не попытаться переплюнуть Шурыгину и Соболева и не открыть свое шоу про интернет? Дратуки, хайпанем немножечко. А еще и научился дебить. Я держу в руках весь российский ютюб к слову, сейчас там творится какая-то неведомая чушь. Презервативы на голове, 100 слоев, боттл флип челлендж, жарабасы, рекламирующие помаду, жирание кукурузы, на да, киркоров, сука, там, там. топовый контент. Шепелявые и гортавые рэперы. Поверни голову. Миссис поверни голову. Миссис а также мопс Дядя Пес. Каковы могут быть последствия этого? Я сошел с ума. Моя задача ликвидировать подобный видеомусор из трендов Ютуба и занять их место. Конечно, было бы легче, если бы я знал арабский язык. Аллах Акбар. Но сложнее всего вести передачу не с невозможным языком. хлебалом и случайно не заржать. Чтобы лучше понять суть русского ютуба, я попытался в этом разобраться. Интересная информация. Но этого недостаточно. Да и я решил зим? написать свою книгу о мире интернета. Покупайте мой справочник. Возвращение героя в описании. Фу, продался. Проанализировав топовые каналы Ютуба, я пришел к выводу, что многие из них связаны с паранормальными явлениями. К примеру, у одного блогера есть особенность: У него светится лицо. Догадаетесь, кто? Конечно. Еще один крайне любопытный персонаж некто Дмитрий. <соединяющие> э, э, простите, Ларин. Известный своей картавостью и съемками клипов на фоне танков, он, видимо, решил перехайпить своего исторического предшественника Владимира Ленина. Их <соединяющие> не только это, как и его исторический аналог. Дмитрий Ларин стесняется своей настоящей фамилией Дмитрий Уткин. Если взять первые две буквы имени и настоящей фамилии Ларина то получится ДУ, а как известно вам это расшифровывается как дистанционное управление. Любопытно. Таким образом, я пришел к выводу, что Дмитрием Лариным управляют внешние силы, цель которых сотворить на ютубе пиздец. Я долго искал годный контент, пока в один момент не наткнулся на канал одного блогера, которого зовут Никита Козырев. Этот парень привлеклся да сам себя тем, что якобы может говорить голосами различных персонажей. Сильное заявление. Однако на деле не все так просто. Как оказалось, его голосовые эксперименты — это последствия шизофрении на почве сильного нервного потрясения. Да, в 15 лет он так и не смог найти сосиску. Сказать, что, что? он удивил, ничего не сказать. Отвечаю. Фактически, в Никите живут тысячи различных личностей, и я ловлю себя на мысли о том, что где-то уже это видел. Вполне возможно, что Никита стал прототипом для главного героя фильма Сплит. Личностей внутри Никиты так личности, много, и они так которого... часто сменяют друг друга, что это даже мешает попадать его роликом в топ. Модерация просто не успевает обработать информацию. Печальная история. Кстати. Духи подсказывают мне, что на его канал нужно подписаться. Но мы увидимся с вами завтра. Шутка. Увидимся в среду. Опять обманул. Увидимся в июне. Шучу. Зимой. Опять повелись. В 2020-м. Это уже чересчур. Это уже чересчур. И жжет еще там. Вот как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась и эта перезвучка, как и с Шурыгиной. Если хотите еще видео такого плана, пишите об этом в комментариях, можете даже предлагать что-нибудь. Также, если вы успеете сделать репост этого видео с моей странички к себе до 18.00, я лайкну вам аватарочку. Спасибо за внимание. Пока. Пока. Ну это он хорошо заметил. Поверни голову, поверни обратно, поверни. Вот мне понравилось. Давай, до следующего видео.